Всем привет! В данном уроке мы поговорим о быстром добавлении и удалении волос с помощью новых инструментов x 3. Научимся их красить с помощью Paint Tool. А также рендерить этот цвет с помощью специального атрибута Warnold Render. Приятного просмотра! Итак, для начала создадим стандартный пресет Фурбол. Для этого нажимаем на данную иконку и выбираем его. После этого, активируем кисть для удаления волос и рисуем кистью в той области, где хотите произвести данное действие. Если Вы удалили что-то лишнее, то можно выбрать кисть для добавления волос и добавить их в нужной области. Затем, с помощью данного инструмента расчесываем волосы. Чтобы не тратить время на добавление симметричных деталей, Вы можете перейти в меню Ornatrix и выбрать модификатор Strand Symmetry. Далее снова выбираем расческу и немного расчесываем. В данный момент форма стрижки не так важна, так как этот урок не о конкретном создании причесок. Поэтому не тратьте слишком много времени на эту задачу. Если после расчесывания некоторые волосы влезли в геометрию, то это очень легко исправляется. Просто нужно назначить модификатор Push Away From Surface. Теперь давайте покрасим данные волосы в какие-нибудь цвета. Для этого выбираем Paint Brush, затем любой цвет и красим им кончики. После чего, выбираем другой цвет и красим каким-то таким образом. И еще один цвет для точечных моментов. Теперь, если сейчас добавить Arnold дом в сцену и запустить рендер, то Вы увидите, что все цвета рендерятся как нужно. Но не забываем, что это обычный Hair Physical Shader. А наша задача настроить Arnold Standard Hair и перенести в него данный цвет. Потому что, если сейчас просто назначить данный шейдер, Вы не увидите данные цвета. У Вас будет сплошной черный цвет, так как значение меланина по умолчанию равно единице. Сейчас я расскажу, как перенести RGB-канал из Ornatrix в Arnold Standard Hair. И если вы зайдете в настройки Edit Guides, в котором рисовали разные цвета, и перейдете в вкладку Channels, то там вы увидите три канала ⁇ красный, зеленый и синий. Именно их нам нужно перенести в Arnold Standard Hair. Чтобы это сделать, переходим в Furboll Shape и открываем вкладку Renderer Export. Для Type выбираем «Color» и в пустое поле пишем имя атрибута, который будем использовать в шейдере «Arnold». Затем копируем это название с помощью Ctrl и C. Оно нам пригодится в будущем. После чего нажимаем на иконку плюса и добавляем все три канала в правую колонку. Затем нажимаем кнопку «Confirm». В итоге у Вас появится нужный атрибут со всеми каналами. Теперь задача перенести его в «Arnold Shader». Чтобы это сделать, открываем окно Hypershade. Переносим ноды AI Standard Hair в рабочее пространство. Для этого кликаем на него, нажимаем правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем Graph Network. Затем нажимаем Tab в рабочем пространстве и находим ноду AI User Data Color. Ее подсоединяем в слоты Base и Diffuse Color. После этого, заходим в настройки этой ноды и вставляем скопированное название атрибута из Ornatrix в поле атрибут. Напоминаю, что мы создавали этот атрибут в Ornatrix Renderer Export. Далее, чтобы увидеть чистый цвет, просто вводим значение равной единицы для параметра Diffuse. В настройках этого шейдера и смотрим, что получается на рендере. Как можете заметить, мы перенесли нарисованный цвет в Arnold Standard Hair. А дальше уже настраиваем материал волос, как захотите. Я обычно останавливаю значение равное 0.2 или 0.5 для Diffuse. И потом просто экспериментирую с другими параметрами. Например, иногда уменьшаю значение Base Color и немного смешиваю основной цвет с параметром Melanin. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.